всем привет дорогие друзья с вами снова шепчет деле в этом видео я хотел рассказать про интересный проект проект открылся э, не совсем уж и давно э, в феврале открылся называется каратус надеюсь правильно сделал ударение э, в общем что у нас по проекту проект у нас э, скажем так серьезный э, цена за одну монету довольно таки большая Алгоритм у нас скрипт. Примайн не особо большой. Всего лишь миллион монет. Общее количество монет будет 21 миллион. Время блока 60 секунд. В общем, что у них по дорожной карте. То есть у них идет развитие. Оно идет не спеша. Они вот-вот должны появиться на бирже. Также, что еще? Они листятся уже на мастернода топ. И получается вот стоимость одной монеты 5 долларов. Как по мне, так это довольно-таки даже очень много скажу цена за одну монету вообще. на ну, я имею в виду сравнивать с другими проектами. Но хотя, судя по проекту, у него развитие должно быть очень крутейшим, так как получается одна мастернода стоит 12 тысяч долларов. Это, конечно, круто, но все-таки интересно понаблюдать за таким проектом, как он будет развиваться и какое у него дальнейшее будущее. По крайней мере, уже, как видите, 54 мастерноды есть. И, значит, люди покупают, значит, есть смысл. Значит, проект будет двигаться и не будет просто такого, что собрали деньги и разбежали все разные стороны. Я считаю, что раз люди вкладывают такие бабки огромные, то есть у проекта должно быть будущее, он будет развиваться. Ну, по крайней мере, последить за ним можно, кого есть асики можно поманить, также там, как обычно, поучаствовать в аирдропах каких-нибудь, либо там в баунте. В общем, что у нас, у нас тут офф-пост получается. в общем, как бы здесь все по стандарту, ничего особенного там сверхъестественного мы не видим. То есть вот в апреле какие биржи должны появиться то есть я думаю первая будет гравикс потом будет йоббит конечно немало так стоит гравикс будет подешевле ну, будем будем следить будем наблюдать монета кстати появилась Сейчас скажу какого числа 18 февраля появилась она тем не менее еще идет пресейл цена хорошая то есть значит Продвижение будет. Мне кажется, она как будет на бирже, ее сливать не будут. Раз э, по таким ценам сейчас идут э, предпродажи мастера Мне кажется, она, наверное, будет стоить минимум баксов 7-8, а то может даже 10. То есть никто не захочет свои такие огромные деньги просто потом выкидывать на ветер, там, по быстренькому сливать. Но это, скорее всего, больше она подходит для ребят, которые любители загнать асики, либо поставить, скажем так, на изхеш, покрутить немного. Я думаю, здесь тут, ну, сколько людей эту монету майнит, здесь особо так не побегаешь <laughs> с видеокартами. Ну, в общем, чисто так для общего развития можно присмотреться. Если где-то и получится добыть эту монету, то можно ее все-таки придержать. Кто знает, какая у нее будет цена. Но что-то мне подсказывает, что цена у нее будет это сто не маленькая. Ну, в общем, пока у меня там все. Если у вас какие-то будут вопросы, там предложения, что-то, э, пишите в комментариях, там, поддержите видосик лайком, подписывайтесь, мужики, на канал. В общем, скоро будут еще новые свежие видосики. Давайте, всем удачи, всем профита, всем пока.